человечество не останется вечно на земле но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы а затем завоюет себе все около солнечное пространство константин эдуардович Music Emotion W dot Fenariov.